Селенский отстранил от должностей Венедиктову и Бакланова. Может, стоит задуматься, почему так происходит в такое время для Украины. Украинцы и украинки, не мыслите однозадачно. И может, надо подумать и перестать верить в то, что вам доносят из офиса президента Украины.